Могу ли я сам выбрать себе дизайнера? Да, можете, но гораздо правильнее для начала отправить аналоги, это примеры понравившихся интерьеров в студию, чтобы мы могли подобрать наиболее подходящего дизайнера, который подойдет по стилистике, сложности и точно справится с поставленной задачей.